Всем привет, с вами Макс Лисков. Продолжаем играть в Clash of Legends. Перед началом роликов подпишись на канал, поставь лайк, если сыграю. И, возможно, появится еще новая тактика, о котором я вам не рассказывал. Новости, лучший набор для развития. Также есть дискорд он, кстати, я тоже подписался на Discord и, и подписан Ну, покажите вот вот. мне я Ага, значит, не подписаны. я копирую через компьютер. А мы сейчас это все сделаем по-быстрому. Так, карта Лигена. Стрим. Уже скоро. Хэллоуин. Вау. Счастливый Хэллоуин. Все названия ролика. Счастливый Хэллоуин. А то говорят, придумаю название ролика. Вот. Хэллоуин уже скоро. Ну, еще один гайд. Истребитель. Очень классно даже. Прямо, смотрите, смотрите. Тут, тут, блин. Вау, как Ладно, все. Посмотрели. Так, события. Сейчас по-быстрому уступлю. Приду. Посоку скопировать, вставить. получу. Вау, нажимай. кубики Играем. пом еще раз. Ну -ка, забрать. Как вам такой так, я принимаю приглашение. Так, вступаем. Ссылка на дискорд тоже в описании. Ну или просто в поисках "Макс риск Discord. На ну, русском можно. Так вы найдете. Инвен 14 дней. М -м -м, тоже очень важен. Заберем, заберем, заберем. Что-то О, по игре. О, отлично, не Можем читать. Вау. Вау, видео. Контент. А, вот вы где были. А ладно, все. Закрываем круто я там полазил там где-то делать будет поприкольно теперь пора уже вступать в бит вау до кстати вот Дохи, ну нормальным персонажем у меня такого героя нету так, а здесь герой я думаю что такие все ним хорошо если есть тактика так заберем вам все у нас есть третий левел как мы помним прошлой серии ссылка еще в описании потом еще в прошлой серии Раньше другие были не такие сильные. С этими третьими левел, а я был первого я у победил. Хочу знать. Смотрю. Ролик. Ссылка в описании. чтобы 2 на 2. Я так не согласен. Опа, на координаты. Так, ясно. Координаты установлены. Так, так, так. Куда же? Налево направо. По-моему, налево. Вау, масса класная. Первый шаг. Так, он здесь. Так, значит. Ну, моя какая карта. Может быть обойти на сто два хода? Ага, понял. Дальше. Ну, <coughs> Построить завод для базы. База. Безогенератор. Обязательно. Обязательно. Дальше. Нам нужен второй генератор. А, чтобы ускорить. А, 400 штук. Вот. 400 штук. Давайте тут еще раз призвать. Ладно, уже максимум. Забыть. Постройте барака для производства энергетики. Так, блин, ну что ж, я тогда? построю. тогда? Построим завод для сбора газа. Ладно, барака давай построим. Сбор газа. Э, да. что, что такое? Ну собираем не газ. Вот че. Газ это вроде бы такой штук. Я не беру. Так, так, так, куда пошел? Куда пошел? Бой веди. Пай, пай, пай, Так, воин готов. Готово давай тогда писал, по-моему они худые, за 50 они такие дешевки так давай сюда вот. так один чувачок Помня. мне пазл так и тихо друзья, нужно так делать дальше, ну, все можно уже покусать их почему бы и нет так кусать все, давайте здесь остановимся. остальные пьесы тоже идут такие себе, да. дальше на скайпе уже летающие, потом уже войны, там уже война, давайте патрулим -а -а -а. помогайте атака я понял дайщи э -э стрелки все уже можно так, как там дела ну, так хватает еще ноги генератор друзья это нужно быстро все это делать а как я, а Там еще, нет, так, так и было не нужно а помощь что такое Час, маня? А, сюда там есть случай нет отлично давай призывай, там воин зря не давай может пойти О, что такое сова? Давайте за одну салу. Можно нам что-то ускориться. Так, что нам делать? Не знаю, на карте нужно сменить всеми Все. Все. Ну, в принципе, тяжело как стало. Хорошо, больно. Хорошо, больно. А это катак. Что это? Знаю. Он. Сала. Война, блин. Пас, помоги нам. Так, война, помочь нам всем. Что ж такое? Надеюсь, вам с Как все, отряд. Пошли все сюда, блин. Он вступать кстати, Давай тогда уже больше воинов больше. -мо, сколько их тут! Даже волки призывают. Ну давайте. Что такое? Не О. Так, вы тоже идете? Вы идете, знаете куда? Наверное, нам не -мо, как опасно. Славный. Эти Подряд. пошлите. А, да. Вот так. Да, да, да, да. побеждаем все. Да считать да это сделал у нас знаете что это за рука какая-то а будет выдыхать может еще не немного... на на а блин только что выиграли мне так призывайте еще раз отряд еще раз отряд строить не знаю надо чем ну ладно хай он будет вроде бы они что-то там задумали так да. самого лучше конечно такие летающие конечно такие крутые вот, летающие говорится что маны вообще мужчин нету ну ничего не напался молодец платите плунд опять вроде бы вот так короче и опасно еще так все вроде они пошли с нами ну, и заново так может, ладно ну я могу всех прямо кстати а где за враг там задумал так вы там строите казан убивать возможно сейчас он будет что-то строить в, в, в других местах поэтому мы идем за ним вы там налево а вы там направо Окей? уже поняли тактику она начинает четко там аркуш хорошо ⁇ -мо ⁇ да ⁇ -мо ⁇ да ⁇ -мо ⁇ да ⁇ -мо ⁇ да ⁇ -мо ⁇ что -мо ⁇ да ⁇ что да ⁇ Все, друзья, вот такая вот тактика. Вот, Сейчас затащим все доказательства есть. Каком, кстати, уровень левел. Кстати, может ман должно быть, чтобы там отряда там э, побеждать их. По-моему, здесь с третьими и окружаем. Оказывается, что здесь все понятно, они здесь. Так, готовы? Давайте воинов. Да, мы про них еще не забудем. сражение? Кто тут воинов теперь. Что делать? А теперь. Бойцы. Было попроще мне сражаться. Так выбирать. О, мое, Сюда. Сюда вьем. Все, друзья, вот отряд так они будут что-то строить у нас. Может быть. Сборчик построить. Там завод для сбора газа. Газ это очень хорошо. Вот для чего. Точка, блин, стоит. Ладно, хайбу. Все-таки возможно научка мало не снять. Замок уничтожил. Все, друзья, мы победам. Короче, было жестко такая вот тактика до 154 уровень враг видите врага у меня больше карт ну не знаю у меня второй левел как у меня не меня волки не как... у меня еще их нету <laughs> ну ладно у него такой персонаж и такой вот это сам мощь нужно еще еще их прокачивать для того чтобы играть но да, это же важно ну, одна битва открыта так ладно ладно ладно а, блин, ладно, всем удачи, пока. потом продолжим, пока.